Здравствуйте, друзья! Время интервью, и я, Эдуард Бергов. Когда будет написана «Психология предметов неодушевленных, тогда всем станет ясно, что водопроводный кран капает не просто, а со скуки. Ну а мы, друзья, с вами сегодня поговорим о психологии человеческих взаимоотношений с клиническим психологом, психотерапевтом, наркологом Еленой Науменко. Елена, здравствуйте! Здравствуйте всем, я Елена Науменко. Елена, почему вы выбрали именно эту профессию? Ну, наверное, даже не я ее выбирала, а эта профессия как-то больше выбрала меня. Мама хотела, чтобы я была врачом, а поскольку mm -hmm. мой папа был психиатром и хорошим специалистом, и эта профессия была очень интересная, а когда я заканчивала вуз и училась, не было в России психологов. Вообще такой профессии не было. Поэтому, если ты хотел заниматься психологией, то тебе дорога была только в психиатрию. И когда я закончила медицинский институт Оренбургский, моя профессия звучала психиатр-сверонарколог. А вот затем уже после специализации начались приезжать, в, начали приезжать в Россию люди, которые преподавали психотерапию, психологию, когда пошла эту профессию уже развиваться. Вот тогда уже, пройдя несколько специализаций, я поняла, что это мое, что я, в общем-то, больше не врач, а больше психолог, больше консультант. Ну, и, в общем-то, это стало моей любимой до сегодняшнего дня профессией. А, любите людям помогать? Ну да, конечно, мне очень нравится и сам процесс, и результат, и конечно же, когда видишь, как человек ну, меняется, когда он становится счастливее, когда он отпускает там, обиды, какие-то страхи, облегчение у него появляется. Ну конечно, я получаю огромное удовольствие, и особенно наблюдая потом, как развивается жизнь моих клиентов, а они часто общаются потом со мной, рассказывают, что происходит с ними, как они живут. Я, конечно, довольна. То есть я думаю тогда, ну, не зря я ем своих лет, наверное. Угу. Елена, чаще всего люди становятся психологами, проходя через какие-то либо свои личные трудности, да? либо проблемы в семье, например. А как было у вас? Ну, у нас тоже были проблемы в семье. Моя мама еще тот невротик. И, видимо, папа поэтому и удерживался с ней столько лет, и у нас была крепкая и хорошая семья, потому что он был психиатром, он был очень спокойный, и все эти мамины выкрутасы, если можно так сказать, он, конечно, терпел. Поэтому это сыграло свою роль мне казалось, что мое детство было не очень там, ярким, не очень таким прекрасным, потому что мама очень часто болела, это были какие-то ссоры, конфликты, и я понимаю, что, конечно, моя профессия, моя работа, поскольку я сама проходила через все тренинги, через все семинары, которые сейчас э, делаю для людей, то есть я лечилась, я лечила свою психику, мне кажется, что здоровый психотерапевт и здоровый психолог, ну, наверное, это половина успеха в работе с клиентом, поэтому, конечно, я и всегда своим ученикам говорю, и сама продолжаю лечиться, лечиться, лечиться. Пока вы не будете счастливыми и здоровыми, вы не сможете помогать людям. Угу. Елена, давайте поговорим о вашем образовании. По первому образованию вы медик. Да, я врач. Я врач, психиатр-нарколог. Даже одно время, когда работала в больнице, я работала в должности нарколога, нарколога-психотерапевта, потом заведовала центром реабилитации алкоголиков и наркоманов. То есть часть моей жизни прошла вот в работе с зависимой, с людьми. И мы очень много, конечно, тогда работали, потому что 90-е годы – это был пик, пик алкоголизма, наркомании в России. Ну и, конечно же, вот как раз я в него попала, им этот центр создавали, я очень его любила, это мое было такое детище. Но затем времена изменились, и, в общем-то, вот после 2000 года, ради второго ребенка, я решила, что я созрела для частной практики. Mm -hmm. Было много моих любимых клиентов, которые привели еще там своих друзей, знакомых, там, родственников. Ну, в общем-то, получилась такая неплохая практика. Mm -hmm. А вот смотрите, с 2000 годов, получается, вы в частной практике. А вот э, легко ли бы так, тогда было начинать, да, вот в то время в профессии, которая, по сути, она еще не была так популярна тогда? Вообще, конечно, сложно, да, это вот такой правильный вопрос задаете, потому что люди, ну, тогда шарахались от э, приставки психа, да и сейчас тоже, конечно, это есть. Сейчас просто народ стал более информированный, грамотный благодаря интернету, ютубу. Ну, то есть вот все эти процессы, которые сейчас происходят в стране, они делают человека более открытым к работе над собой. А тогда люди были очень зажаты и, конечно, тогда были случаи, ну, наверное, очень сложные, потому что люди обращались уже, когда им совсем становилось туго. Ну, либо когда их направлял лечащий врач а, другой, ну, например, там, невролог, кардиолог, понимая, что они не могут помочь этому а, пациенту, ему нужен психолог, ему нужен психотерапевт. Поэтому, конечно, первое время было тяжело, но как-то мы были молоды, меня поддерживал мой супруг, мои друзья, коллеги, и как-то вот мы так хорошо а, все-таки сколотили а, свою команду. У меня там работало в маленьком моем центре несколько человек. И мы работали, потихонечку клиенты шли. Город у нас был в Оренбурге небольшой. И, в принципе, люди уже стали знать. Знать и передавать из уста. Ну, и, в общем-то, я очень довольна тем, что э, моя репутация до сих пор, наверное, там остается более-менее неплохой. А какими вопросами вот вы тогда занимались? То есть с какими проблемами люди приходили? Ну, очень много было людей, которые... Э, Боялись чего-то, то есть страхи, фобии, приводили деток с инурезом, заиканием. У людей очень много было проблем, связанных с выходом на пенсию, то есть это люди уже в возрасте, тогда как раз был такой период, люди теряли работу военных увольняли были как раз эти моменты, когда много семей, да, пришлось переквалифицироваться. многие люди потеряли деньги на кризис, вот 98 был год кризис, потом еще. то есть это интересные такие люди, в общем-то в целом здоровые, но попавшие либо в сложную жизненную ситуацию, либо у них какие-то семейные проблемы были. ну и конечно страхи, страхи. как-то вот наша страна, она этим ну, не знаю, наполнена тревогой, страхом, люди вот уходят иногда туда, ну, и обращаются, естественно, когда уже понимают, что сами ничего не могут с этим сделать. Uh -huh. uh, Елена, а что в вашей профессии для вас важнее, процесс или результат? Ну, я не могу выделить, вот честно, да, uh, наверное, все-таки то и другое мне нравится, потому что uh, все люди разные, люди интересные, они практически раскрываются, вообще трудно раскрыться, да, вот, представляете, трудно раскрыться чужому человеку, ты своему иногда боишься какие вещи сказать, себе боишься признаться в чем-то. А тут человек приходит, рассказывает, конечно, этот процесс раскрытия понимания себя я очень люблю. Ну и результат тоже. Мы на первом сеансе сразу ставим цель, что мы хотим достичь, идем к нему потихонечку, где-то там сессии за 10, может быть, там чуть больше, чуть меньше, люди по-разному работают, мы получаем необходимый результат, то есть человек начинает понимать, что он избавился от страха, что может спать спокойно, что у него там меняется что-то в жизни, он начинает применять какие-то вещи, которые понял про себя в своей жизни. В общем, результат я тоже иногда бываю, прям, очень доволен. Наверное, самый банальный вопрос. Чем все-таки отличается психолог и психотерапевт? Психотерапия все-таки это медицинская профессия. И, конечно, психотерапевтом может стать только человек, который получил высшее медицинское образование. Потому что работа психотерапевта связана не только с какими-то психологическими техниками. Психотерапевт еще не назначает лекарства, психотерапевт нужно назначать обследование. То есть это а, доктор, который как бы стоит на стыке да, между психиатрией и психологией. Я бы сказала, что вот психотерапевт это такая более глубокая специальность, там, конечно, нужно быть профессионалом, знать и то и то. Поэтому да. психотерапия – это для пограничных расстройств, психопатии, неврозы, длительные фабрические расстройства. То есть люди, которые вот балансируют между э, здоровьем да, и вот какой-то какой болезнью. Иногда люди так живут всю жизнь, поэтому, конечно, помощь им необходима. Психологи – это больше все-таки педагогическая специальность. Они больше занимаются здоровыми людьми. Они больше как бы, работают над здоровым образом жизни, над сам, на самопознанием, да, над самореализацией. Хотя это тоже профессия очень нужна и порой э, здоровый человек чаще пойдет к психологу, чем к психотерапевту, потому что он будет понимать, что у него все в порядке да, со здоровьем, но нужно там исправить или подправить, или откорректировать какие-то, может быть, его э, проблемы с жизнью. Так что mm -hmm. вот эта разница такая, она достаточно серьезная. Смотрите, чтобы получить образование психолога э, в 2000 годы, Нужно было посещать, наверняка, какое-то более специальное образование или какие-то тренинги. Какие тренинги проходили вы? Ну, чтобы получить образование психолога, конечно, нужно было закончить какой-то вуз. Да? Диплом психолога тоже выдается. Я закончила Уфимский университет как раз гуманитарный, как раз по классу психотерапия, и у меня в дипломе написано психотерапии, «психология, преподатель психологии». А mm -hmm. тренингов я посещала, конечно, много. Тренинги без них никак. Как бы теорию там не учили в институте, тренинг – это полное погружение в методику через себя, через свои какие-то переживания, через, наверное, преодоление каких-то своих собственных личных проблем. Я очень благодарна Римусу Качумусу за его экзистенциальную группу, вот, него... Елена, тут остановиться поподробнее, потому что вот эти, как вы сказали, экзистенциальные да, техники и конкретный тренинг Риммонтаса Качунаса – это вообще что-то удивительное и уникальное. Что это было в вашей жизни? Что это было за ум? Ну, это был такой суточный марафон, по-другому его назвать нельзя, потому что мы почти там не ели, почти, совсем не спали. Немножко пили, работали сутки на стульях. Это было огромное, конечно, напряжение. И благодаря Римонтусу мы поняли, наверное, что там внутри как нас. это происходило? То есть вот есть комната, да? Есть... Да, вот мы сидим на стульях. Доктора, есть... там психологи, психиатры приехали с разных стран. Угу. Это было в Красноярске, на Декаднике. Мы пришли, сели, и он сидит, тоже на нас смотрит, молчит. Первые несколько часов мы молчали. Это было нагнетение вот этого напряжения, внутри все вибрировало, там, боишься на... открыть рот, думаешь, что-нибудь не то скажешь. Потом всех прорвало, мы начали болтать о том, о только чтобы разрядить как-то обстановку. А он сидит и говорит, там, вроде тут все умные люди собрались, да, болтаете всякую ерунду. Ну, мы, конечно, опять в шоке. И вот после вот такой вот глубокой какой-то работы, когда начинают уже сниматься все сопротивления, все блоки, люди становятся самими собой. Они начинают осознавать, что они на самом деле хотят, что uh -huh. внутри у них творится, какие чувства они на самом деле испытывают, они а то, что нужно делать да, там в обществе, как принято. Ну и многие, конечно, после этой группы поменяли свою жизнь, и я в том числе, а, мои изменения были и в личной жизни, и в профессиональном плане, то есть я, я очень благодарна ему. Ну и, конечно, NLP Practitioner от Ричарда Конер. это тоже было чудесно, несколько семинаров я у него прошла, получила, получила сертификат, и это одна из моих любимых, Методик, техник, которые я применяю. Конечно, не могу не поблагодарить и Дринкин Валерия Николаевича. Он же сейчас старенький, но он продолжает работать, он молодец. Он привез к нам и холотропное дыхание, и техники, и телесно-ориентированную терапию. То есть это тоже мой конек, я 20 лет этим занимаюсь и буду это делать в Краснодаре. В общем, классно, когда можно человека погрузить в транс, и он там решает свои серьезные проблемы. А вот э, говоря о трансперсональной, да, вот этой терапии, о этих техниках, а это что такое? Это разные техники, но вся их объединяет одно, что человек входит в измененное состояние сознания. То а -а -а. есть он вроде бы а, здесь, и в то же время он где-то там внутри в своем подсознании. Граница а -а -а. между сознанием и подсознанием, она а, обычно закрыта. И мы порой угадываем только интуитивно, что у нас там происходит. А там все происходит, там скапливаются наши детские травмы, проблемы даже родов, иногда прошлой жизни. И вот при помощи медитации или холотропного дыхания, специальное дыхание используется, там глубокая, частая, специальная музыка, такая архетипичная музыка, она позволяет человеку заглянуть в свой внутренний мир. И иногда настолько глубоко, что... Если говорить по юнгу, он погружается даже в коллективное бессознательное. Может получить оттуда информацию о своих прошлых жизнях, о том, как он рождался и как это можно поменять. Ну, конечно, чаще всего люди это используют для снятия эмоций отрицательных, стрессов, ну или вообще оздоровления всего организма. Елена, как вы относитесь к гипнозу? Ну, такой странный вопрос. Нормально, я им владею. Нет, он не странный, просто опять-таки вот в этих техниках, да, вы уже сказали полностью, практически разложили по полочкам то, что какие проблемы можно решать. Но вот эта техника, она прям необходима для достижения некоторых результатов? То есть или все-таки она используется вот узконаправленно? Узконаправленно, конечно, конечно, нет. Гипноз, значение гипноза вообще сильно на самом деле преувеличивают. Я не то чтобы предпочитаю, но как бы всегда хочется начать с того, чтобы человек осознавал то, что с ним происходит. Иногда люди приходят, прям просят гипноз. И обычно люди, которые ну, хотят переложить ответственность на кого-то. Поэтому, когда человек осознанно решает свою проблему, когда он в ясном сознании, когда с ним вот беседуешь в индивидуальной работе, иногда только с точки зрения диагностики, там, внутренних его переживаний, тогда можно использовать гипноз. Ну, были смешные случаи, например, пришли два брата, один потерял деньги, не помнит где, меня просили его загипнотизировать и найти эти деньги. Но деньги мы нашли, на самом деле, правда, не при помощи гипноза. Вот, я же владею науки. Каким-то но... другим детективным да, методом. Да, да, да, в NLP там есть возможность узнать, говорить, человек правду или врет. Но быстренько этого брата его э, рассекретили, он потом признался, куда он делать эти деньги. Вот. Так что, в принципе, гипноз э, используется, но он назначается. Тогда, когда это действительно нужно, необходимо в ходе там, да, там какой-то коррекции состояния человека. Ну, не так уж, чтобы прям вот часто его использовали. Угу. Елена, а как вы думаете, вот можно ли заиграться в вашей профессии? То есть вот кто-то возьмет, допустим, там билет в один конец и уедет на Тибет. Вот есть же такие... Ну, ну, можно заиграться, можно. На самом деле такой вот верный вопрос, очень такой а, тонкий. Дело в том, что некоторые мои коллеги заигрались, и они кто-то ушел, стал сектантом, как mm -hmm. ни странно, люди идут на это, в секты, и они там тоже используют техники психологические, кто-то уезжает на Тибет, вот. но я считаю, что все-таки всего свое время, да, то есть вот сейчас мир интересен, мир такой полноценный, и лучше жить в нем, в нем быть полностью погруженным, вот, радостным, а на Тибет мы тоже мы с мужем собираемся, когда старенькими станем, когда нам лет по 90 будет, поедем на Тибет, замедитируем там, и нам будет хорошо тоже. Ну Понятно. Елена, хорошо, давайте постепенно перейдем к тому курсу, который вы будете вести на площадке. Какая его тема, как он называется? Курс называется «Психосоматика. О чем хочешь сказать твое тело?». Ну, не стали мы употреблять слово болезнь, плохое оно, правильно, может быть, не стали. Тело действительно подает нам сигналы через ощущения, через боль, и а -а -а. порой подает гораздо раньше, чем вообще возникло заболевание. Поэтому я uh, очень люблю эту тему, и uh, иногда на тренингах даже рассказываю своим клиентам, потому что люди все должны об этом знать, даже дети должны об этом знать, о том, что от тела поступают сигналы и можно предотвратить возникновение каких-то заболеваний заранее, задолго до того, как. То есть легкие боли, какие-то неприятные ощущения, которые возникают, это сигналчики о том, что что-то я делаю не так в этой жизни. И вот мой курс как раз об этом. А какие заболевания касаются как раз вот именно психосоматики? Не все заболевания к ним относятся. Есть изученные заболевания, которые именно возникают в связи со стрессами. Какие эмоции которые мы не выражаем, не выплескиваем, не умеем с ними там, поступать, да, приводит к таким заболеваниям. Есть прям точки приложения, там, чувство вины, обиды. Те люди, которые хотят вот, узнать, да, где, какая болезнь, с какой эмоцией, с каким стрессом она связана, это как раз вот, будет очень для них интересно. Отдельная тема, отдельный вебинар я хочу сделать в курсе про детей, потому что детки болеют не просто так. Они болеют всегда с какой-то целью. Uh -huh. Родители думают, что если они там их укутают или там будут им делать профилактику простуды, они не заболеют. Нет, ребенок заболеет тогда, когда ему это будет нужно. Так вот, зачем они болеют, дети? Это будет прям отдельная тема. Я думаю, что всем родителям будет это очень полезно, или будущим родителям, для того, чтобы понимать, что детки таким образом что-то получают, что-то нужно, то, что они не могут получить другим способом. Все причины я расскажу, и мы там исследуем, и на вопросы отвечу с удовольствием, потому что эта тема такая интересная. Ну, и, наверное, самое главное, мы сделаем там несколько оздоровительных медитаций, ага. которые, они будут небольшие, это будет легкий транс, это будет не гипноз, сразу предупреждаю. Это будут визуализации в основном, а, которым люди смогут научиться и сами потом их использовать для того, чтобы оздоравливать себя, для того, чтобы избавляться от отрицательных чувств, которые могут вызвать ту или иную там, болезнь в теле. Ну, то есть, обещаю много интересного. А на сколько занятий вы планируете э, растянуть ваш курс? Сколько... Ну, вот пока сейчас вот, у меня получилось 5, но ну, может быть, 6 занятий, да, а, где-то по часу. И каждый раз мы будем что-то делать небольшое, практическое, там диагностику, да, там маленькую медитацию. Ну и, конечно, я буду давать какую-то -какую теорию на примерах. И я уверена, что участники моего курса смогут задать мне вопросы, и я прям конкретно для них специально прям вот отвечу на их вопросы. Или если они постесняются задать их там, в прямом эфире, например, да, они всегда могут мне потом написать, потому что, ну, вопросы есть интимного характера, потому что психосоматика, mm -hmm. она бывает не только такая, скажем так, о которой говорить, да, бывает, что там что-то такое есть, что не скажешь при всех, что нужно вот отдельно обсудить с, со специалистом а вот конкретно, Елена, целевая аудитория, то есть это молодые родители, да? То есть да тем... Это родители, конечно, да, у которых появились детки или есть уже детки, или которые детки пошли э, в садик и уже в школу, уже начали болеть, и подростки у которых тоже, потому что подростки тоже э, болеют с определенной целью и определенными заболеваниями. Вот, с выражением, это... что э, когда человек болит, ему просто не хватает внимания? Ну, одна из причин такая есть, но это, ну, но это не только так, да, и эта причина есть, и опять же будем говорить, как дать его правильно это внимание, потому что разным детям, разным людям нужно разное внимание, и близким кажется, что они вроде как его оказывают, а на самом mm -hmm. деле это не так. Просится что-то другое. Ну, конечно же, для всех людей. Я как бы не могу сказать, что это прям целевая аудитория, это в общем-то общеобразовательный такой курс, то есть любой человек, который думает о том, как сделать профилактику своему здоровью, как услышать, как понять вот эти сигналы, да, тела предварительные, или что делать, если у тебя хроническое заболевание, и врачи тебе не могут помочь, потому что хроническое заболевание развивается в том случае, если уже психологическая проблема долго длится, годами тогда это уже становится не просто там сигналами, да, это уже хронический процесс. И, естественно, те, кто хотят разобраться, можно ли им помочь, да, вот в таком состоянии, каким образом на это влияет психика и как влияет мышление, разум, воля человека на то, чтобы быстрее выздороветь от какой-то болезни. Елена, а какие, возможно, вот, может быть, уникальные да, результаты есть, опять-таки, у ваших клиентов после вашей работы в практике с вами? То есть, не знаю, в бизнесе, опять-таки, в личной жизни? То есть, вот какие-то пару примеров приведите, пожалуйста. Ну, вот я, наверное, приведу пару примеров все-таки из того, да, вот из темы нашего курса, который есть. Один mm -hmm. из моих любимых таких прекрасных случаев – это был выздоровление одной девушки, ну назовем ее Света, не буду говорить, какое настоящее имя, которая пришла ко мне плача и рассказывая о том, что у нее каждый день есть приступ эпилепсии. Mm -hmm. и она, а она преподаватель английского языка, и она не может, уже ее выгнали со всех работ, она не может преподавать, потому что родители боятся, что да у нее начнется приступ, и это навредит их детям. Она отчаялась совсем. и, конечно, назначали препараты, она их принимала, но вот каждый день были приступы. И вот, пройдя курсы индивидуальной работы сначала, затем она была на холотропном дыхании, несколько погружений, она осознала свою проблему и постепенно начала менять отношение к себе, к жизни. Вы знаете, у нее практически прекратились приступы. Mm -hmm. У нее, ну даже, у меня подруга невролог, мы даже делали ей энцефалограмму, и на энцефалограмме были результаты того, что вот эта активность мозга, патологическая активность, она снизилась. То есть, конечно, препараты она продолжает принимать, но у нее нет уже приступов каждый день. Она вернулась к трудовой деятельности к своей, она вышла замуж, родила ребенка, и сейчас у нее до сих пор все хорошо, она похорошела, это другой человек. Это один из таких случаев. Другой был случай с мужчиной, который очень мама опекала очень сильно, и эта гиперопёка, она привела к тому, что он стал задыхаться и заболел брониальной астмой. Угу. Она его за ручку привела ко мне на группу. Вот. Ему 42, ей 64 маме. Вот. И, в общем-то, с этого момента началось его освобождение угу. от любви материнской, которая почти его задушила. Ну, прям задышали так хорошо, когда она вышла из кабинета. И, собственно говоря, многие вещи он понял, и несмотря на любовь к маме, несмотря на то, что он был очень ей благодарен, он начал свою собственную жизнь, и с мамой пришлось тоже немножко работать, чтобы она его все-таки отпустила. Это был тоже случай чудесного излечения. Вот броншальная То есть вот ваши тренинги можно в каком-то смысле сравнить еще вот с такой наверное, волшебной пилюлей, потому что ну, эффект плацебо все равно имеет место быть. да? То есть человек вроде бы ничего не принимает, да, то есть вроде бы э, вы просто с ним общаетесь, и вот посредством общения, посредством ваших практик вы достигаете ну, потрясающий, на мой взгляд, результат. Ну, я бы не стала себя так сильно, как сказать, идеализировать, вообще mm -hmm. делать все в вере человека, помочь ему поверить в себя, да, вот моя работа. Научить его делать правильные выводы, да, вот здесь я, конечно, могу помочь. Вывести его из заблуждений, в которых он находится, да, конечно. Но самое главное, конечно, вер человек. Как только он начинает верить в себя, как только он начинает верить в то, что он хозяин своему организму, вот тут начинается, пожалуй, самое главное волшебство. Mm -hmm. Mm -hmm. Поразительно. Елен, а какие-то в итоге домашние задания вы будете давать? То есть... Конечно, конечно. Я буду давать домашние задания, чтобы люди могли там исследовать и себя, и своих близких, может быть, там сделать им диагностику, чтобы они помедитировали, чтобы они собрали свои отрицательные эмоции в кучу, чтобы мы их выбросили во время наших встреч. Ну, будут, конечно. Я, я уверена, что если особенно соберется... Активная компания такая, знаете, я люблю, когда группа очень активна, когда они там вот работают, когда они там достают меня вопросами, тогда, конечно, легче сформулировать. Я сейчас уже заранее обращаюсь к тем, кто хочет этот курс э, послушать, поучаствовать. Готовьте вопросы. Здесь нельзя стесняться. Э, информации по этой теме очень много, там, не знаю, на 10 курсов. Я, конечно, выбрала самое главное. Но чтобы мне направить, да, нужны, конечно, заявки, и еще раз заявки со стороны людей. Угу. Елена, но у меня крайний вопрос только остался. Когда дата первого курса? То есть когда начало? Мы планируем 13 марта, это, да, по-моему, в час дня, на часок, так что кто, так скажем, днем там свободен или обеденный перерыв может посвятить этому, я всех приглашаю, с удовольствием всем помогу, буду рада. Угу. Елена, ну, я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы выделили эти полчаса для общения с нами, потому что каждый раз общаясь лично мне с новыми-новыми спикерами, это какой-то определенный опыт и новые знания, но с такими людьми, как вы, общаться, честно, одно удовольствие. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо, Эдуард, за такие вопросы, и всем, кто меня слушал и смотрел, тоже спасибо огромное. Uh, у нас в чате на YouTube, в принципе, вопросов нет, вопросы есть именно по доступу к вашему курсу, то есть ну, я думаю, что здесь уже ответит техническая поддержка на них. Uh, если они будут появляться, то, друзья, я советую вам тем, кто смотрит нас прямо сейчас, оставить ваши вопросы вот здесь внизу в комментариях, ну или в дальнейшем, когда вы будете пересматривать это видео. Ну и если вам это, это интервью понравилось, и, конечно же, понравилась Елена Науменко, вы можете поставить лайк внизу этого видео. Ставьте лайк. Елена, ну, а я вас еще раз благодарю. Всего вам самого доброго и до свидания. До свидания. Всего хорошего.